Всем привет, вы на канале ТККТВ И сегодняшнее видео, которое называется Обзор. На мою, можно сказать, канцелярию Или на мои канцтовары По теме, как полечить дракона Ну что ж, начнем а Первое, что я буду показывать, это Вот такой вот пластилин Как дракона Вот Так, вот этот вот Пластилин, вот он вот. вот. Пластилин тут написано. Вот, вот, сейчас приблизу. Вот. Драгонс и Дримворкс, Конечно, не очень э, видно, потому что как-то очень плохо подпечатано. Написано пластилин. Шесть цветов. Тут написано вот такой вот беззубик с икингом. И вот пластилин. Сами я сейчас его открою. Скорее всего, я им пользоваться не буду, так как я коллекционирую все вещи из капельчика дракона. Они у меня на полочке. Такой я их просто складываю. Я коллекционирую это все. А вот тут вот сбоку написано тоже пластилин, 6 цветов. Ам, ну, тут типа... Что такое там что-то... Короче, что такое пластилин, там вроде его состав. А, там как пользоваться пластилином. Короче, там, где он был произведен, что это с трех лет. Вот такой вот красивый пластилин. Я когда его увидела в магазине, я когда закупалась к школе, я его сразу взяла. Там причем, оставалась одна упаковочка. И я думала, что же не взять-то, раз уж я люблю этот мультик. Я его обожаю. Я уже трейлер э, третьей части, не знаю, сто раз, наверное, смотрела. Ну, вот такая, вот такая вот пачка пастелина. Вот. И она не висела на вот этой штуке, что удивительно было. Она вот так вот валялась. Вот так вот. Вот так вот просто валялась. Я взяла. Ну и подумал, в руки взяла, посмотрела. Ну, в принципе, что красиво, а для коллекции как раз сойдет. Потом у меня есть тетрадки, сейчас я их покажу. Вот. Такие вот тетрадочки. Это тетрадка с, с Маркалой и Кривоклыком. Я не беру если что тетрадки в линейке, так как мне больше всего нравятся тетрадки в клетку, но если, не знаю, будут в линейку, а они есть, если я их захочу купить, то я куплю и сниму на них тоже обзор. А, так, ну вот, Кривоклык. Так, ну вот, вы поняли, такая тетрадка. Сейчас вам покажу. Ну, такая обычная тетрадочка. Вот хорошенькая такая, в клеточку, очень удобно. И я рада, что есть такие тетрадки. Это вторая часть. Тут они уже нарисованы со второй части персонажа. А, одно но, чтобы я, как говорится, хотела сказать. Тут четыре тетрадки. Как бы лучше бы, чтобы было пять, потому что тут не, хва не хватает забияки и задираки. Ну, как говорится, с ним не судить. Ну, вот такой вот кривоклый красивый. Вот, вот так вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. такая красивая тетрадка. Теперь я вам покажу тетрадку другую, э -э -э с рыбьей ногом. вот. Потом мы подойдем уже к таким главным персонажам, там, как вот это, Викинг, там, Астрид, вот это. Э -э -э к таким, так, вот Рыбьянок и Сарделька, его дракон. Это такая же тетрадочка в клетку. Кстати, хотела обратить ваше внимание, что на тетрадке изображены классы драконов. Вот это розжа, Розящий. Там он, Когтевики. Еще один класс. Это где Барс Вепль. Кошмар вроде, или как там ужаса, я не помню вот там где-то вот загадочный вот тут, тут плохо виднеется вот загадочный водный класс короче тут все классы изображены на драконов это на всех тетрадках и ну вот ты тоже было так ну давайте посмотрим поподробнее вот тут сарделька это тоже из второй части арбиногу вот такой вот ну, вы узнаете тетрадка тоже обычные вот такие листики так теперь Подходим к Беззубику, к нашему основному. Хотя, давайте начало, а, ну, начало Астрид, а то Беззубик это потом. Так, ну у Астрид у нее там, а, сейчас, секундочку. Вот, вот, тоже там такие же вот листики обычные, тоже вот тут вот, такая тетрадочка. А, значит, эм, вот сама Астрид, это мой любимый персонаж после Икинга. Ну, вот, из людей, если они драконов. Вот, она веселая Астрид на своем драконе Грангильдочке. Грангильд тут очень шикарно вышла. Она вообще красивая очень. И у меня как раз есть игрушка сравнить. У меня вообще ко всем, кроме сардельки к сожалению, есть сравнение. Сейчас я вам покажу. Так, вот. Сейчас я принесу. Так, вот мой дракончик э, Грангильда. Она у меня из первой серии. Такая красавица. Но обзор на драконов я уже делала. А подробный обзор на каждого я буду смотреть. Делать или не делать. Давайте перейдем к тетрадке. Тетрадка очень красивая. Ну, вот почему-то здесь классов нету. То есть тут нету вот классов драконов. Тут вот чешуя типа Грангильда. Не знаю почему нет. Решили так сделать. Сама Грангильда очень красивая. Ну, я вам уже показывала, что там какие листы еще. обычные листы. Так, а теперь к Беззубику переходим к самому любимому персонажику. Ну, у меня он почти что самый любимый после, можно сказать, Дневной Фурии, которая будет в третьей части. Вот он Экинг, который гладит Беззубика, безубик такой улыбающийся, смотрит на него. вот она у меня тоже в клеточку вот, вот. тут тоже классы драконов вот вот, вот. Тут, вот этот когтевик там качегары вот всякие. А... а потом вот так вот. хорошо, что тут все прям прорисовали, а не просто там дракон там какой-нибудь тяп-ляп а тут прям все прорисовали очень красиво, мне нравится оформлено все прям в таком стиле ну, сзади вот вид. Кстати, сзади на тетрадках, которые в Ой, клетку, таблица умножения, а -а которые в линейку у меня. Просто линейку были. Я не знаю, где они сейчас лежат, но есть у меня. А там буковки. Ну, алфавит русский. Так. Ну, и вроде английский. Я не помню, какие-то алфа алфавиты, но точно русский есть. Так, а я вам обещала показать... А пластилин, то есть содержание вот этого пластилина. Сейчас вам покажу. Сейчас достану. А, вот, значит, тут есть а, такая вот штучка. Напишите в комментариях, как она называется. Вот такая вот, можно сказать. Я его вот назову ножик для пластилина. Мне просто так легче. И им можно отрезать кусочки. Я не буду говорю трогать, потому что а, я коллекционер, а я вообще не хотела распаковывать, но решила это спаковать. Я со мной это обратно уберу. А потом, давайте тут посмотрим цвета. Белый тут у нас присутствует. Желтый, зеленый, красный, голубой и. Ну, синий, голубой такой и черный. Ну, черный обязательно, конечно, там же беззубик лицо Вот такие цвета. В принципе, нормальные шесть цветов. Мне очень вообще нравится этот, можно сказать, такой. Себе наборчик пластилина, как бы, ну, для школы, в принципе, очень даже и хорошо, если вам немного лепить надо. Ну, хорошо, сейчас я одену коробочку вот эту и покажу вам мои раскраски. Кстати, если вам нравится моя канцелярия такая, можно сказать, ну, канцтовары, то м -м, поставьте лайк. Особенно поставьте лайк за этот пластилин, потому что я его, можно сказать, еле нашла, он был последний так, теперь раскраска. Это моя рассказка самая последняя, моя самая первая. К сожалению, она, я не знаю, где она лежит. И причем, если бы я ее показывала, она бы заняла большое место, потому что она вот, вторая раскраска, вот она занимает место как две вот, вот таких вот раскрасок. Это большая со второй части такая. Я, когда ее найду, вам покажу видео, на... когда будут обзоры на вот таких вот игрушечных драконов. Так. А, вот, значит, такая тетрадка, это была моя третья, тут наклейки, сейчас вот это я тут рисовала, близнецы, хоть тут их не забыли, вот Икинг там, я уже ее всю рисовала, Безумик, сморкала там, Шпиллака, Грангильном, конечно, тут не очень она, но вот, вот такие вот а, наклейки, мне они очень нравятся, я, конечно, их не знаю куда использовать, но я их все равно использую. И вот очень удобно. красиво. Так, значит потом а, тут идет ужасный пластикаловот, Барсеве, точнее. А, Икинг, астрит, который мне очень нравился рисовать, беззубик Икинг, астрит опять. Кто тут у нас? А тут же тут была маска, но я ее вырезала. Я не знаю где она, но короче у меня была маска. Это просто давно было, это было получается, три года назад. Да, три. Или два, я уже не понял. Потом переходим к другой рассказке. Я ее, начинала, я ее не начала рассказывать, так как мне ее купили. Ой, конечно, давно я просто эту всегда раскрашивала и другую. Я ее оставила напоследок. Тут посвященная второй части. Как бы тут тоже... Как-то это тут первая часть посвящена, хотя нарисованную вторую часть персонажа, ну... Да ладно. Так. Вот Беззубик у меня. Просто вопрос, как он летает без Икинга. Но это ладно. Это просто так решили нарисовать, чтобы красиво было. Так. Значит, тут Икинг. Вот. Икинг. Так. Тут текст. Икинг. Главный следи всадников. Остров Олха там. Ой, Икинг не, не испугался Грозного Драга. Вот. Икинг. Беззубик и Драгу. Да. Эрит. Охотник на драконов. Вот он. Что сарделька, рыбинок, и она эм, давит врагов, что ли, что там, да, сарделька давит врагов своей тяжестью. Это команда, это мама икинга, это икинг на безубке и папа на кривоклыке. Ладно, допустим, просто недоработки. Ой, драконы и их всадники замыли в воздух. Да. О, о, о, о, куда? Так, это тут Валка танцует со стойком. Э, Стойк с удивлением увидел Валку свою давно пропавшую жену. Интересненько. А тут Драга подчинился безумика. Вот. Драго сидел э, безумика и устри... стремился к. Остров Олуху просто. Я не могу читать тут размыльчиво сейчас. Сейчас, сейчас. Во-во-во-во-во. Вот. Тут смутьян э, очень мало показано. Вот опять Сарделька, э, Рыбьенок, Асталит. И они из ловушки такой вылетают. Это Асталит вместе с Рыбьеноком летит на Сардельке. А тут Икинг завязывает Бессубику глаза. Икинг закрыл глаза Безумику чтобы Смутян не гипнотизировал его. Ну, вот тут все это нарисовано. И, наконец-то, мордочка, мордочка этого Смутяна. Ну, вот, что-то его мало как-то показали. Вот, вот, смотрите, вот мой Смутян. Бедненький, тебя так мало запечатлили, да? Да, обиделся бедный. Вот он мой Смутяша. Смутян, можно сказать. Так, Драга на своем Исполинском драконе смутьяне. Исполинском. Ну ладно. А, это когда Безубик стал королем всех вождем, не знаю, как там, всех драконов. Вот они ему склонились. Все драконы покорно склонились. Ой, что там перед Новым вождем, да, все, правильно. О. Ой! А вот концовка, это Дикинг с Безубиком. О, как мило! Икинг благодарит Безубика за помощь. Вот тут крылоклык и сморкала, Смаркала с крылоклыком. Отличная команда. Так, дальше что? Вот Астрид э, с этой Грангильдой. Астрид очень любит своего дракона Грангильду. И Сарделька, и Робинок, и Пузико чешет. Или мордочку. Так, Сарделька любит, когда Робинок чешет ей животик. А, что у нас напоследок? А напоследок Икинг у нас становится вождем. Вот ему это... Как она? Уйти, что ли. Вот так вот рисует, э, вот, типа, символ вождя. Колдунья нарисовала Икингу почетный знак вождя. Конец. Все. И тут на, сзади нарисован Икинг э, на безубике. Вообще, прикольная раскраска, мне она наверное, нравится, только опять недоработка. Где Забияка и Задирака, что же их бедных ну, Они, наверное, не являются такими, как главными членами а... вот этого мультика. Хотя, не знаю, он прикольный, в принципе, персонаж. Ну, это была вся моя канцелярия «Капальчи дракона». У меня, наверное, есть еще раз краска, я говорила одно, это я вам покажу в следующем видео, когда я буду снимать право таких вот игрушечек. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока, пока.